Послушайте сказку. Жил был один мальчик, любил он шоколадные конфеты. И все, он просил, чтобы ему подарили конфет. И вот однажды прилетела к нему добрая фея и сказала, а хочешь, я тебе подарю шоколадную фабрику. И у тебя будет у всегда очень-очень много шоколадных конфет. И у твоих вот. друзей ты сможешь ими делиться, со всеми желающими. Да, будешь раздавать конфеты, всем будет хорошо. Мальчик, хочу-хочу-хочу, давай, добрая фея, построи мне шоколадную фабрику, я всех накормлю. Начал эту шоколадную фабрику планировать, как там будут какого цвета пол, стены, какие будут комнаты, цеха, какие конфеты будут, в каких упаковках, какие вкусные. Улетела добрая фея. Ждал-ждал вот. мальчик, никак не появилась эта шоколадная фабрика. Но через несколько дней прилетела опять добрая фея и говорит... Хороший добрый мальчик, а хочешь, я тебе подарю целый КАМАЗ с конфетами. Хочу, хочу, хочу. Вот, и стал мальчик ждать, когда же подъедет этот КАМАЗ с конфетами. Какие там конфеты будут вкусные? Насколько их будет много? и Как он будет всем, кто захочет раздавать эти конфеты. Да, тоже подумал, как же ж их раздавать, надо же не просто в голом поле, надо же какое-то, чтобы было здание, куда будут приходить желающие за конфетами, вот, чтобы их там раздавать, тоже начал бегать, суетиться, обдумывать это все, расспрашивать, созваниваться, всех подключил, и родственников своих этот мальчик. Ибо КАМАЗ большой, и конфет нам немеряное количество, и кажется, что они никогда не закончатся. Ну, улетела добрая фея, ничего э, не приехала в ответ. Ждал-ждал вот, мальчик. Вот И так не дождался ни конфет, ни, этой, ни этого КАМАЗа. Но зато через несколько дней опять прилетела добрая фея. И подарила мальчику целый пакет конфет О, шоколадных, разных, мармеладных, карамельных. Через пакет. Через пакет не видно, но так вроде бы да. упаковке блестящие, красивые. Вот. Вкусная концепция. А на утро улетала эта фея. И мальчику сказала, ну ладно, дай мне там горсть. Конфет из этого пакета. Вот, чтоб мне в дороге было не скучно. Буду я с конфетами. Мальчик добрый, конечно, поделился он с феей. Потому что эти ж конфеты она привезла, принесла. Вот. Ну, а через некоторое время добрая фея... Уже не пролетела, а позвонила по обычному телефону и спросила, а сколько там у тебя еще конфет моих осталось в пакете? Вот, А добрый мальчик расстроился, потому что он делился конфетами, сам ел. вот И конфет осталось уже совсем мало. И вот он думал, думал и все-таки спросил у этой феи, Тетя-фея, а ты на самом деле э, какая фея, добрая или злая? Вот И почему ты хочешь у меня отнять последнюю конфету? Вот такая вот сказка. Всем, кто слушал, по конфете. Всем, кто слушал, молодец, как там. добрый молодцем Вот. В следующий раз будет на эту же тему «Былька». Не сказка, а былька.